Приветствую! Семья канала Немиркин. Ваша поддержка помогает нам сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. И мы хотели бы поблагодарить вас за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Итак, вернемся к видео. Что такое жизнестойкость? Устойчивость означает, что вы способны противостоять трудным ситуациям в вашей жизни или восстанавливаться после них. Она может помочь нам справиться с душевными терзаниями, неудачами и жизненными стрессами. Когда мы повышаем свою устойчивость, мы можем лучше восстанавливаться после трудностей и неудач более здоровым способом. Устойчивость может быть тем, что вы ищете, особенно сейчас, в период между борьбой с пандемией и попытками вернуться к некоему подобию нормальной жизни. Сохранять жизнестойкость в эти трудные времена – ключевой момент в поддержании психического и физического здоровья. Вот 8 вещей, которые делают стойкие люди. Во-первых, вы остаетесь гибкими и открытыми. Часто ли вы остаетесь открытым для новых идей, возможностей и решений? Устойчивость – это попытка сделать лучшее из того, что может показаться худшим. Когда вы устойчивы, у вас нет одностороннего мышления. Вы даете себе время и возможность все обдумать, прежде чем делать поспешные выводы или размышлять о худших сценариях. Во-вторых, вы практикуете терпение и доброту. Будь то на работе или в кругу друзей, вы известны тем, что проявляете терпение и доброту по отношению к другим. Это включает в себя и доброе отношение к себе, когда вы ошибаетесь. Быть добрым и терпеливым по отношению к себе так же важно, как и по отношению к другим людям. В-третьих, вы в целом оптимистичны. Когда случается что-то плохое, способны ли вы смотреть на общую картину? Вы не позволяете одной неудачной оплошности испортить весь день. И вы знаете, что не стоит зацикливаться на плохом. Вы сосредотачиваетесь на том, за что вы благодарны, например, на своих друзьях, семье и имуществе, вместо того, чтобы искать негатив. Этот оптимистичный образ мыслей не только является ключевым элементом жизнестойкости, но и помогает сделать вас счастливее в целом. В-четвертых, вы живете настоящим. Легко погрузиться в мысли о сожалениях и прошлых ошибках, задаваясь вопросом, что могло бы быть, но зацикливание на своих ошибках ничего не изменит в вашем прошлом. Чтобы двигаться дальше и учиться на своих ошибках, нужна стойкость. Когда вы устойчивы, вы учитесь принимать то, что с вами произошло, и сосредотачиваться на том, что вы можете сделать в настоящем. В-пятых, вы цените и строите хорошие отношения. Уделяете ли вы дополнительное время, необходимое для построения крепких отношений с важными людьми в вашей жизни? Наличие системы поддержки очень важно. Друзья и семья – это те, кто радуется вашим успехом и может поплакаться в трудную минуту. Как человек, обладающий устойчивостью, вы знаете, что если вы создали прочную систему поддержки, то вы готовы к жизни. В-шестых, вы знаете и учитываете свои пределы. Понимаете ли вы, когда вам нужна помощь, или вы изнуряете себя без необходимости? Никто не совершенен, и никто не может сделать все сам. У каждого есть слепые пятна и слабости. Именно поэтому вы знаете, когда стоит довериться коллегам, когда нужно сделать перерыв и как правильно ухаживать за собой. В-седьмых, вы знаете, как справиться с отказом. Отказ в любой форме бывает трудно проглотить. Может быть, вы не получили работу, которую действительно хотели, или вы не понравились своему партнеру. Принимаете ли вы все это близко к сердцу и думаете ли вы, что недостаточно хороши? Или же вы признаете, что в принятии таких решений участвуют и другие факторы, например, другие более квалифицированные кандидаты или чувства другого человека? Как человек стойкий, вы стараетесь не позволять отказом брать верх над вами и решаете двигаться вперед, а не позволяете всякого рода ненависти к себе сдерживать вас. 8. Вы любите проводить время в одиночестве. Любите ли вы проводить время в одиночестве, чтобы обдумать ситуацию, поразмышлять или познакомиться со своим внутренним «я»? Когда вы проводите время в одиночестве, чтобы обдумать свои проблемы, это может помочь вам разобраться в своих чувствах и возможных действиях. Размышление над происходящим и развитие на его основе – это один из лучших способов обучения. Кто знает, возможно, вы узнаете что-то новое о своем внутреннем я, чего даже не ожидали. Независимо от того, работаете ли вы еще над повышением своей устойчивости или уже являетесь устойчивым человеком, важна каждая мелочь. Относитесь ли вы к чему-то из перечисленного в этом видео? Или у вас есть советы по развитию стойкости? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. Супер спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!